к себе одной и ногой не спеша. Теперь один на один, а на плече попугай. Давно был съеден волной, или отправился в рай. Старый пират, вспомни о том, как и на корабле. Старый пират, крепкий старик, Вот ты и старого сердца горит. Старый пират, крепкий старик, отправишься в ад. Святой, наверное, помер давно, где-то за тысячу руин. И нет наград на груди, лишь на щеке толстый шрам. Перед глазами висит веселый радший твой план. Загорит Старый пират Крепкий старик Отправишься в ад Но ты не забыть the party.